Еще одна хорошая новость, заработал сервис, с помощью которого граждане Украины могут получить электронную услугу заказа вытяга из информационно-аналитической системы, учет ведомостей о привлечении лиц к уголовной ответственности и наличие судимости. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Для чего это нужно? Раньше это называлось «Справка о наличии и отсутствии судимости». Она нужна э, при поступлении на работу, госслужбу, при оформлении виз э, и э, получении каких-то вот специальных статусов, например, право на занятие адвокатской деятельностью и так далее. Еще один момент, э, связанный с тем, что вот я сейчас занимаюсь э, проблемой правом выезда, из Украины людей, которые исключенные с воинского учета в связи с тем, что имеют судимость за тяжкие особо тяжкие преступления и их не выпускают почему? Потому что в правилах пересечения границы гражданами Украины забыли о таких людях Вот, то такая справ... Но ну, у многих нет доказательств что у них есть судимость что они привлекались по таким статьям, да тяжким, особо тяжким преступлением к уголовной ответственности, то такой возможности не было. Теперь она появилась. То есть можно брать справку. Вот. И пробовать доказывать, что, что есть право выехать, да, потому что к воинскому учету никакого отношения иметь не будет. Или обращаться в военкоматы, чтобы сняли с учета, исключили с учета и выдали соответствующие подтверждающие документы. Но не суть. Ближе к теме. Электронный сервис, то есть это вот сайт. Копирую, я скопирую, ставлю в описание название, чтобы можно было переходить. Получаете эту услугу. Это для людей, которые достигли 14 лет. Имеют право на получение. То есть я за кого-то эту справку взять не смогу. То есть это нужно персонально. Брать, заходить на сайт и брать, вносить данные там через электронно-цифровую подпись или банк ID, идентификация и так далее и тому подобное. Для чего нужен? Вот тут пишут. Вытяг об отсутствии судимости может понадобиться для осуществления, установления, усыновления, оформления документов в органах социального обеспечения, оформления виз для выезда за границу и предоставления в ус, Какие-то иностранные государства, оформление на работу для участия в процедуре закупок, ну и так далее, и тому подобное, вот. подаете запрос с помощью электронно-цифрового суда Ну, подпись. Ну, там, или банк ID, или ДИА э, подпись, то есть через электронную только сферу вот это, документа оборота можно. Или обратиться в пешком прийти в центры сервисные и получить. Но я думаю, если есть возможность получать это удаленно, никуда не ходить, то можно же пользоваться. Поэтому пользуйтесь. Вот. И в результат услуги. В личном кабинете до одной минуты пишут или быстрее можно получить вот эту вот выписку да, в этих, с QR-кодом который дает э, возможность проверить действительность этого кабинета. Также можно потом проверять действительность. Ну, в общем, вы их распечатали, и потом человек, которому предъявляете, может зайти и проверить, действительно ли вы принесли ему документы или нет, по номеру, который там будет указан. Вот. Ну и нормативная база тут приводится. На приказ Министерства внутренних дел От 30 марта 2022 года Номер 207 Некоторые вопросы ведения учета ведомостей О привлечении лиц к уголовной ответственности И наличие судимости Зарегистрирован в Минюсте Но только почему-то аж 15 апреля вот. Сведения с персональной и справочной Персонально-справочные учета предоставляются лицу в форме выписки с соблюдением требований законодательства об обращении граждан и защиты персональных данных на основании запроса и получения справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствия, наличия судимости или ограничений предусмотренных уголовно процессуальным законодательством Украины. То есть вся эта информация будет там. Еще одно как сказать, один нюанс Я не знаю, как оно там будет По себе я еще справку такую не брал Раньше было так Была сокращенная Справка и полная Заказывайте всегда полную вот. Она, во-первых, бесплатная Во-вторых во ну, Полная информация, чтобы была Почему? Потому что где-то Короткую не принимают Какие-то сведения не указаны Это те, кто разбирается но всегда заказывайте полную информацию. Подписывайтесь на канал на этот. Здесь будет много интересного о правах человека, военное положение и не только. Я надеюсь, что когда военное положение закончится, я не заброшу этот канал. Буду дальше записывать по возможности какие-то полезные видео.